Привет, друзья! На связи Анна Камлевская, ваш личный педагог по вокалу. И хочу сегодня записать для вас видео на тему, в каком порядке стоит проходить мои видеокурсы. Очень часто поступают такие вопросы в личку, и я думаю, этим видео можно закрыть этот вопрос и внести ясность. Насколько вы знаете, у меня достаточно много уже видеокурсов на платформе Udemy, и давайте обо всем по порядку. Если вы начинающий вокалист и никогда не занимались вокалом, если у вас есть проблемы с голосом, но в принципе он тихий, вы чувствуете, что есть зажимы, то я рекомендую параллельно проходить курс по дыханию вокалиста и возрождение природного голоса. То есть это ваша точка отсчета, если у вас есть подобные проблемы. При этом вы проходите курсы именно параллельно. Не сначала дыхание, а потом возрождение, а одновременно берете упражнения и занимаетесь. После того, как эти курсы будут пройдены, вы должны задаться вопросом, как у вас дела с музыкальным слухом. Если со слухом дела не очень, то нужно пойти на курс «Новичок». Там вы... Закрепите ваши навыки по дыханию природному голосу, повторите еще раз упражнение и сделайте соответствующие распевки для тренировки музыкального слуха. Если же со слухом у вас все хорошо, то можно двигаться к курсу успешный вокалист. В этом курсе будут вокальные приемы, динамика, базовые принципы вокала, вот вся вся база. И я рекомендую его покупать вот прямо сейчас, потому что, скорее всего, Скоро я закрою продажи на этот курс, и появятся две ступени. Немножечко я его переделаю, и будет уже возможность купить первую-вторую ступень курса «Успешный вокалист». Поэтому пока есть доступ к этому курсу, бегите на сайт. Ссылочку на курсы вы найдете, конечно же, в описании к видео. Итак, после того, как вы прошли «Успешного вокалиста», задайте себе вопрос, вот какая у вас дальше цель. Если вы хотите научиться петь более эмоционально, в это погрузиться, берите курс «Эмоциональное пение». Если вы чувствуете, что остались проблемы с высокими нотами, можете взять курс по высоким нотам и, соответственно, еще больше и глубже погрузиться в эту тему. Многие упражнения повторяются, но есть и новые техники. Что я не рекомендую точно делать, так это начинать заниматься с курса высокие ноты легко. А многие именно так почему-то и делают порой, да, и потом... Приходит понимание, что это был не совсем верный и правильный путь. В общем, путь я вам разложила. Если остались вопросы именно по вашей ситуации, пишите обязательно в комментариях, я всем отвечу. И также у меня есть курсы по технике речи. Если у вас есть проблемы с дикцией, с интонированием, то эти курсы также будут вам полезны. Полезны и вокалистам в том числе. Базовый курс и продвинутый курс можете также присоединиться к этим курсам и позаниматься будет действительно очень полезно таким образом давайте еще раз пройдемся по нашей схеме дыхание вокалиста возрождение дальше новичок успешный вокалист и затем эмоциональное пение и высокие ноты легко вот такая схема курсов и также в комментариях напишите, если у вас есть идеи каких-то новых курсов, вот то, о чем бы вы хотели узнать, а также пишите, я подумаю и, может быть, создам такой курс. С вами была Анна Камлевская, ваш личный педагог по вокалу и риторике. Ловите от меня много-много-много-много позитивной энергии, будьте счастливы, любите друг друга и будьте любимы. До новых встреч! Пока!